Летом дети болеют реже, на улице тепло, можно гулять, нет необходимости сидеть в закрытом помещении. Осенью, зимой и ранней весной картина совершенно другая. Короткий световой день, холодная погода, классы в школе и игровые комнаты в детском саду, где дети обмениваются вирусами. Именно поэтому пик всех простуд приходится именно с октября по март. Если взрослые обычно переносят 1-2 ОРВИ за год, то дети могут страдать от ОРВИ до 5-6 раз в год. Причем у малышей эти простуды обычно протекают чуть дольше, чем у взрослых, и нередко сопровождаются осложнениями. Есть правила поддержания иммунитета, эффективность и необходимость которых подтверждена медицинскими исследованиями. Первое. Умывание. Всемирная организация здравоохранения для профилактики ОРВИ советует умываться почаще. Эта мера позволяет смывать с кожи частички пыли и чужой слюны с вирусами и бактериями. Крепкий сон. Дошкольники должны спать ночью не менее 10-11 часов, а ученики начальной школы не менее 9-10 часов. Но многие мамы жалуются, что уложить ребенка рано не получается. А вставать приходится по будильнику. В итоге дети спят ночью 7-8 часов, а иногда и меньше. Всего за 1-2 часа недосыпа, казалось бы, что в этом страшного? Но на самом деле это те самые волшебные часы, которые укрепляют иммунитет, заставляют фагоциты быть активными, усиливают выработку защитных цитокинов и так далее. Третье. Любящие бабушки часто кутают малышей сверх всякой меры. Он такой маленький, он простудится. Конечно, простудится. Сначала вспотеет в транспорте, в трех шапочках и шарфике, а потом разгоряченный столкнется с резким холодным ветром или дождем. Тут и взрослый заболеет. Поэтому, одевая ребенка, заранее учитывайте, в каких условиях будет находиться малыш целый день. Если весь день он будет на улице, можно смело надевать дополнительную кофточку. Если же большую часть времени ребенок будет сидеть в теплом помещении, постарайтесь одеть его полегче. Правильное питание. Здесь и достаточное количество белка для синтеза новых клеток иммунной системы, и выработки иммуноглобулинов, и пищевые волокна для нормализации пищеварения, и кисломолочные продукты для формирования полезной микрофлоры кишечника, и необходимые жирные кислоты и так далее. Но наибольшее внимание уделяется железу и витаминам. А вот и все, дорогие друзья. Такие простые и легкие правила для здоровья вашего ребенка. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.